В теории математического анализа выведена следующая формула. Эта формула называется вторым замечательным пределом. Когда же мы применяем второй замечательный предел? Первое. Если мы видим в условии скобку в степени, где неизвестная есть и в скобке, и в степени. Второе. Если подставление после подставления вместо x того, к чему этот х стремится, получается неопределенность вида 1 в степени бесконечности. В качестве x может быть и сложная функция, выражение, содержащее x. Важно понимать следующее. Одно из слагаемых в скобке. Обязательно должно быть единицей. Если единицы нет, мы ее выделим. Чуть позже разберем способы выделения единицы. Второе слагаемое должно стремиться к нулю, независимо от того, к чему стремится сам x. Степень скобки перевернутая второе слагаемое. То есть второе слагаемое и степень взаимно обратны. Рассмотрим примеры. Пример первый. Проанализируем вид функции, предел которой надо найти. Обращаем внимание на то, что у нас скобка в степени, где x есть и в скобке, и в степени. Одно слагаемое в скобке единица. Второе стремится к нулю при x стремящемся к бесконечности. И подставив вместо x бесконечность, получим неопределенность вида 1 в степени бесконечности. Для того, чтобы получить второй замечательный предел, нужно, чтобы степень скобки и второе слагаемое были взаимно обратны. А пока что это не так. Чтобы это было так, переворачиваем второе слагаемое и пишем его в степень. Затем умножим написанное слово на второе слагаемое, чтобы не изменилось само условие. И получилось после умножения единица. И, наконец, дописываем Ту степень, которая была в условии. Выражение, находящееся в рамке, это второй замечательный предел. Заменяем его на Е, а оставшийся хвост, который не вошел во второй замечательный предел, пишем с лимитом в степень Е. Вычисляем этот предел и получаем окончательный ответ. Пример 2. У нас есть скобка в степени, но в скобке нет единицы, значит, ее нужно выделить. Рассмотрим три способа выделения единицы. Первый способ. В числителе нужно сделать точно такое же выражение, как в знаменателе. Для этого от x отнимаем единицу, и тут же ее прибавляем, чтобы не изменилось условие. Разделим x-1 на x-1 и единичку на x-1. И получаем нужную нам единицу. Второй способ. Разделить числитель на знаменатель в столбик. Третий способ. Добавить единицу к выражению, которое у нас есть, и отнять эту единицу. Объединяем второе и третье слагаемые, приведя их к общему знаменателю. И получим нужную нам единицу. После выделения единицы делаем то же самое, что и в примере 1. Записываем в степень Перевернутое второе слагаемое. Домножаем еще раз на второе слагаемое, чтобы в результате после умножения получилось единица и не изменилось условие. И дописываем то, что было в условии. У нас получился второй замечательный предел. Он равен е, то выражение, которое обведено в рамку. И то, что у нас вне рамки, Записываем в предел с пределом в степени Е. E. Вычисляем этот предел и получаем окончательный ответ.